Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, Бофф Наталья. Сегодня у нас пилатес. От себя хочу добавить, что многие недооценивают это занятие. На самом деле пилатес это красивая осанка, здоровый позвоночник и естественно укрепленное здоровье в целом. Итак, ставим ноги на ширине тазобедренных суставов, стопы параллельно друг к другу. Слегка подтянут живот, специально мы его не тягиваем, делаем глубокий вдох через нос, вытягиваемся головой как можно больше вверх, Вытягивая при этом весь позвоночник. За счет этого живот будет у вас слегка подтягиваться. На выдох расслабились. Снова делая глубокий вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка. Пытаемся вытягивать позвоночник в одну прямую линию. На выдох расслабились. Снова делая глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Но грудь вверх у нас не поднимается. Только ребра разводим в стороны. Живот у нас в неподвижном состоянии. На выдох расслабились. И снова делая глубокий вдох, ребра разводим в стороны. Головой тянемся до потолка, вытягивая позвоночник в одну прямую линию. На выдох расслабились. И еще раз также Делая глубокий-глубокий вдох, потянулись головой вверх, живот слегка подтянут. И на выдох расслабились. Делая глубокий вдох, добавляем руки через стороны, нимаем вверх, тянемся и головой и руками, на выдох расслабились. снова вдох, потянулись как можно больше головой руками, на выдох расслабились и снова делая глубокий вдох вытягиваемся как можно больше вверх, на выдох расслабились делая глубокий вдох оставляем руки вверху вытягиваемся головой. голову втягиваем в себя как будто бы проседаем на позвонках руки плечи лопатки тянем до потолка затем отталкиваем плечи лопатки вниз головой тянемся вверх снова руки плечи лопатки вверх голову в себя оттолкнули вниз и снова руки плечи лопатки вверх голову в себя оттолкнули вниз, разводим руки в стороны, делая глубокий вдох, вытягиваем руки из плечевых суставов как можно больше в стороны и на выдох с усилием, как будто бы за кисти кто-то держит, а мы соединяем лопатки вместе, снова делаем глубокий вдох и на выдох собираем лопатки, снова глубокий вдох, на выдох лопатки вместе, снова вытягивая руки из плечевых суставов, делаем вдох и на выдох собираем лопатки переводим руки вперед делая глубокий вдох тянемся руками вперед центром спины назад и на выдох с усилием собираем лопатки снова делая глубокий глубокий вдох тянемся руками вперед центром спины назад на выдох собираем лопатки и снова делаем глубокий глубокий вдох набираем полные легкие воздуха и на выдох собираем лопатки Опускаем руки, плечи по кругу назад, делая глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся, пытаемся стать немножечко выше ростом, затем поднимаемся на высокие полупальцы, на выдох, делаем присед, руки перед грудью, затем снова делаем глубокий глубокий вдох, потянулись вверх и на выдох расслабились снова делаем глубокий вдох сразу пальц, э, на пальцы не поднимаемся. пятки прижаты вытягиваемся за счет позвоночника затем подъем вверх на выдох присед руки перед грудью снова глубокий вдох потянулись вверх выдох и еще раз также делаем глубокий вдох пяток не отрываем вытягиваемся затем подъем на пальцы на выдох присед руки перед грудью снова глубокий вдох потянулись вверх и опустились выдох делая глубокий вдох приподнимаем позвонок от позвонка именно через верх вытягиваясь наклоняемся в одну сторону подъем перед тем как вы начнете наклоняться нужно обязательно вытянуться, приподнять позвонок от позвонка, на выдох, подъем, снова глубокий-глубокий вдох, вытягиваясь через верх, выдох, и снова глубокий вдох, вытягиваясь через верх, выдох, хорошо, переносим вес тела на одну ногу, медленно, опускаем корпус в одну сторону, ногу поднимаем в другую, стоим раз, стоим два, 4 четыре вытягиваемся головой руками вперед ногой назад и поставили на пол переносим вес тела на противоположную снова наклон стоим раз стоим два три четыре потянулись головой руками вперед ногой назад четыре три два один поставили, сделали глубокий вдох, вытягиваемся. На выдох опускаем только голову. Две руки. Через верх, приподнимая каждый позвонок, закручиваемся. Локтями тянемся к тазу. Затем выравниваем руки, ставим ладони и делаем наклон. Раз, наклон, два, три, четыре. расслабились закрыли глаза. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх, постепенно выравниваем спину, последний, поднимаем голову. Снова глубокий-глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся, не проседая на позвонках, именно через верх опускаем голову. Две руки через верх приподнимая каждый позвонок, закручиваемся, локтями тянемся к тазу, выравниваем руки, наклон, раз, наклон, два, три, четыре, расслабились, закрыли глаза и медленно, медленно, округленной спиной поднимаемся вверх, постепенно выравниваем спину. Хорошо. Для следующего упражнения разворачиваемся лицом к коврику. Ставим ноги на ширине тазобедренных суставов. Делаем глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку, вытягиваемся вверх. На выдох опускаем голову. Две руки сверху. Через верх, приподнимая каждый позвонок, закручиваемся локтями, тянемся к тазу. Затем выравниваем руки, ставим ладони и делаем наклон. Раз. Наклон 2, 3, проходим руками вперед, идем до тех пор, пока можем удерживать пятки прижатыми коврику. На вдох, поднимаемся на высокие полупальцы, на выдох поставили пятки, снова вдох, поставили пятки, выдох, поднимаемся вверх, вдох, пятки, выдох, и еще вдох, пятки, выдох. И три раза копчик отталкиваем назад, толчок раз. Два, три, вернулись вперед. Раз, два, три, вернулись вперед. Раз, два, три, вернулись вперед. Раз, два, на три отталкиваем копчик, удерживаем положение четыре, держим три, держим два, один, проходим руками вперед. Опускаем таз чуть ниже, чем плечи. Удерживаем положение раз. Стараемся зажать ягодицы. головой вытягиваем позвоночник вперед. Два. Еще удерживаем три, четыре. На выдох добавляем голеностоп в работу. Проезжаем вперед, назад. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще четыре, три. Два, один. Хорошо. Левая нога по центру, правую поднимаем, удерживая параллельно полу. На выдох. Проезжаем вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад. Хорошо. Опускаем ногу, поднимаем противоположную, снова вперед, назад, вперед, назад, еще вперед. Назад. Вперед, назад. Поставили ногу, задержались. 4, 3, 2, 1. Согнули колени, сели на пятки. Расслабились, сидим. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Приподнимаемся. Снова ставим пальцы ног в упор. Выравниваем колени. Удерживаем положение. 1, дышим, 2, 3 головой вытягиваем позвоночник вперед три четыре. поднимаем правую ногу выводим вперед левую руку и стоим раз удерживаем два три четыре еще четыре три два один опустили хорошо поднимаем левую ногу выводим вперед правую руку и удерживаем раз Держим 2, 3, 4, постарайтесь потянуться головой рукой вперед, ногой назад, 4, 3, 2, 1, опустили руку, опустили ногу. И снова поднимаем правую ногу, выводим вперед, левую руку удерживаем, раз держим 2, 3, 4, вытягиваемся, 4, 3, 2, 1, опустили руку. Опустили ногу, и последний раз левая нога, правая рука, стоим раз, стоим два, три, четыре, еще четыре, три, два, один. Опустили руку, опустили ногу, задержались, четыре, три, два, один, согнули ноги, сели на пятки, руки вдоль корпуса назад, голова на боки. Расслабились. Четыре, три, два, один. Разворачиваем голову, медленно округленной спиной, поднимаемся вверх. Хорошо. колени у нас на ширине плеч, стопы за спиной вместе, живот ягодицы в себя. На выдох. Отталкиваем прямой корпус назад. На вдох. Возвращаемся обратно. Выдох. Вернулись. Вдох. Выдох. Вдох. Снова выдох. Вдох. Выдох. Вдох. За последним разом на выдох отталкиваем. Удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще ставим четыре. Три. Два. Возвращаемся обратно. И снова выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще выдох. Вдох. Выдох. Вдох. За последним разом на выдох отталкиваем. стоим раз. Ставим два. Дышим три. Четыре. Удерживаем пять. Дышим шесть. Семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть, пять, немного держим, 4, три, два, один. Хорошо, ставим руки в упор перед собой, медленно округленной спиной тянемся вверх, затем вытягиваясь через вперед, делаем прогиб, живот втянули, голову слегка назад, округленной спиной потянулись как можно больше вверх. Затем вытягиваясь через вперед, прогиб, и снова округленной спиной. Подтянулись вверх. Оставаясь в этом положении, собираем стопы и колени вместе, опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам. И прогибаясь, проезжаем по коврику, подбородком, груди, животом. Слегка выталкиваем руки и делаем прогиб. Под лопатками назад. Опускаемся вниз. Руки в упор возле груди. Приподнимая ягодицы, отталкиваясь, проезжаем в обратном направлении и поднимаясь на колени, округленной спиной тянемся вверх. Снова опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам и прогибаясь, проезжаем вперед. Выталкиваем руки. Делаем прогиб под лопатками назад и снова округленной спиной, вернее с прогибом, возвращаемся и округленной спиной потянулись вверх. Хорошо. За последним разом опускаемся, прижимаемся к грудью, к бедрам и прогибаясь, проезжаем подбородком, грудью животом. Остаемся лежать на полу. Руки в стороны. Локти согнуты под прямым углом. Голова лицом опущена вниз. Делая глубокий вдох, набираем полные легкие воздуха. Раскрываем их до конца. Должно быть ощущение, что спина набирается аж до поясницы воздуха. Затем на выдох через рот вытягиваемся головою как можно больше вперед, удлиняя позвоночник. Затем делая второй вдох, также вытягиваясь, начинаем поднимать голову, шею, плечи. Отрываем грудь, выровняли руки до конца, набрали полную-полную грудную клетку. Снова делаем глубокий вдох через нос и на выдох, закрыв глаза, прогибаясь, укладываем позвонок за позвонком мы полностью расслабились. Снова делаем глубокий-глубокий вдох, набираем полные легкие, раскрываем их до конца, спина становится все шире и шире. Затем на выдох вытягиваемся головою как можно больше вперед, удлиняя позвоночник. Затем снова делая второй вдох, также вытягиваем как будто без из-под чего-то выныриваем появляется голова шея плечи отрываем грудь выровняли руки до конца набрали полную полную грудную клетку и на выдох закрыв глаза прогибаясь укладываем позвонок за позвонком и полностью расслабились снова в этом положении делаем глубокий вдох помним раскрываем легкие до конца набираем полный полный легкий воздух затем на выдох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 Затем снова делая глубокий вдох. Также вытягиваясь, начинаем поднимать голову, шею. Плечи отрываем грудь, выровняли руки до конца. И на выдох закрыв глаза, прогибаясь, укладываем позвонок за позвонком. Мы постепенно полностью расслабились. Закрываем глаза, собираем носки вместе, пятки в стороны. Стараемся расслабить полностью мышцы ягодицы и мышцы ног. На выдох, прислушиваясь к себе, напрягая только мышцы спины, поднимаемся вместе с руками, на вдох опустились, ноги спокойно лежат на полу, выдох, вдох, выдох, вдох, глаза все время закрыты, выдох, вдох, поднимаемся только за счет мышц спины, выдох, вдох, и снова выдох. Вдох, за последним разом на выдох удерживаем положение, раз, дышим, два, держим, три, четыре, головой тянемся вперед вверх, четыре, дышим, три, два, один, раскрыли глаза, положили стопы прямо, развели руки в стороны, на выдох, дотягиваемся до колена одной ноги, на вдох прямо, на выдох колено другой, Прямо вдох. Снова выдох. Вдох. Еще выдох. Вдох. Дотягиваемся до колена. Выдох. Вдох. Складываясь поясницы пополам. Выдох. Вдох. Хорошо. Опускаемся. Руки на голову сверху. Локти в стороны. Выполняем упражнение на четыре счета. Поднимаемся вверх. Вдох. Поясницу не трогаем. Только лопатку. Прижимаем к позвоночнику. Выдох. Снова прямо вдох и опустились выдох. Снова подъем вдох. Лопатку прижали выдох. Прямо вдох и опустились выдох. Снова вдох. Лопатку прижали, выдох. Прямо вдох. Опустились выдох. И снова вдох. Лопатку прижали, выдох. Прямо вдох опустились руки перед собой лоб на кисти рук собираем пятки вместе носки врозь на выдох напрягая нижнюю часть корпуса поднимаем прямые ноги вверх на вдох опускаем вверх выдох опустили вдох при подъеме ног стараемся грудью плотнее прижаться к коврику опустили снова выдох опустили вдох еще выдох, вдох, именно прямые ноги как можно выше, выдох, вдох, за последним разом на выдох поднимаем ноги, удерживаем, раз, держим, два, три, четыре, живот обязательно втягиваем в себя, чтобы меньше ненужной нагрузки шел на поясницу, хорошо, разводим прямые ноги в стороны, собираем вместе, в стороны, вместе, в стороны. Вместе в стороны. Собираем, держим. 4, 3, 2, один Опускаем ноги. Сгибаем их в коленях. Через верх. Разводим стороны. Через верх. Собираем вместе. Через верх. В стороны. Через верх. Вместе. Как можно выше. В стороны. Собрали. Вместе, через верх, в стороны, через верх, вместе, за последним разом разводим через верх, в стороны, приподнимаем и тянемся носками до потолка, раз, живот втягиваем, два, грудью плотнее прижались, три, четыре еще четыре, три, два, один, опускаем колени, захватываем стоп, прижимаем пятки как можно плотнее к ягодицам, колени еще немного в стороны, на выдох, Поднимаем колени вверх, на вдох, опустили. Вверх и выдох, опустили, вдох. Пятки как можно плотнее к себе, выдох, вдох и снова выдох. Вдох. За последним разом. Пятки как можно плотнее прижимаем к ягодицам, колени поднимаем вверх, удерживаем раз. Дышим два, держим три, четыре, еще четыре, три. Два, один. Опускаем колени. Теперь отталкивая стопы от себя, делаем проги, поднимаемся вверх и опускаемся на пол. Постепенно подъем вверх. И плавно опускаемся. Снова подъем. Опустились вниз. И снова подъем. Удерживаем. Раз. Держим. Два, три, четыре, еще четыре. Три, два, один. Выравниваем ноги, выравниваем руки. Делая глубокий вдох, вытягиваясь через разные стороны, поднимаем противоположную руку-ногу. На выдох расслабились. Снова делая глубокий вдох, поменяли руку-ногу, вытягиваясь, поднимаемся. На выдох расслабились. Именно глубокий-глубокий вдох. Опустились, выдох и снова вытягиваясь вдох опустились выдох хорошо теперь двумя руками двумя ногами поднимаемся вверх опустились снова вдох опустились выдох снова вдох выдох и еще вдох Выдох. За последним разом на вдох. Вытягивая через разные стороны. Удерживаем. Раз. Дышим. Два. Держим. Три. Четыре. Еще тянемся головой руками. Четыре, три, два, один. И с усилием бьем по воде руками, ногами. Напряженными руками. Ногами. Вдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Вдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Вдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, вдох. Вдох, вдох. Выдох, вдох, вдох, вдох. выдох, выдох, выдох, выдох вдох. Вдох, вдох, вдох, вдох. Две руки, две ноги вверх. И Опустились на пол Хорошо, теперь чередуем Поднимаем две руки Затем две ноги Снова руки Ноги Руки Ноги Руки Ноги Руки Ноги, руки. ноги. за последним разом Остаемся вверху Делаем глубокий-глубокий вдох, тянемся головой руками вперед и на выдох с усилием. Напряженные руки отталкиваем назад, собираем лопатки. Снова глубокий вдох. И собрали лопатки, выдох. Снова глубокий-глубокий вдох. Собрали лопатки, выдох. И снова глубокий вдох. Собираем лопатки, удерживаем раз. Дышим два. Четыре еще удерживаем. Четыре. Три. Два. Один. Опускаемся. Руки в самок. За спиной. На выдох. Подъем вверх. На вдох. Руки в потолок. Опустились. Выдох. Соединили. Вдох. Снова прогиб. Раз. Руки в потолок. Два. Опустились. Три. Соединили. Четыре. Снова прогиб. Раз руки в потолок 2 опустились 3 соединили 4 и снова прогиб раз руки в потолок 2 опустились 3 соединили 4 хорошо голова на бок расслабились закрыли на глаза и немного полежали лежим 4 3 2 один, Хорошо, разворачивая голову Ставим руки в упор возле груди Собираем ноги вместе Приподнимаем ягодицы Отталкиваясь руками Проезжаем в обратном направлении И округленной спиной Потянулись Вверх Хорошо Для следующего упражнения разворачиваемся Садимся на ягодицы Ноги на ширине плеч Берем себя под колени Делаем глубокий вдох через нос. Вытягиваемся головой как можно больше вверх. На выдох, округляя спину, подворачивая копчик округленной спиной, тянемся назад. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. Головой тянемся до потолка, приподнимаем позвонок от позвонка. На выдох подворачивая копчик округленной спиной назад. И снова делаем глубокий-глубокий вдох, вытягиваемся головой вверх. На выдох, Подворачивая копчик округленной спиной назад. Хорошо. Делая глубокий вдох. Выравниваем руки перед собой. Спина прямая, головой тянемся до потолка. На выдох, подворачивая копчик, округляя спину. Укладываем позвонок за позвонком до основания лопаток. На вдох, сили, спина прямая. Снова округленной спиной выдох. И сили, выровнялись, вдох. Снова округленный выдох. Сели головой, потянулись до потолка. Вдох. И еще выдох. И сели, выровнялись. Вдох. Добавляем поочередно ноги. Правую выравниваем. Сели, спина прямая. На выдох левую. Сели, спина прямая. Снова выдох. Сели, выровнялись. Вдох. И еще выдох. Сели, выровнялись. Вдох. Двумя ногами. Вперед, на вдох, сели, спина прямая. Снова, выдох, сели, выровнялись, вдох. И еще выдох, сели, выровнялись, вдох. На выдох, рашу. вдох. Делаем глубокий вдох и на выдох, выравнивая две ноги, опускаемся вниз. Ноги собрали вместе, подтягивая одно колено к себе, поднимаемся навстречу. Выдох, выдох. Вверх, вверх, еще выдох. Выдох. Вверх. Вверх. И в два раза быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Еще также. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И снова медленно. Восемь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Один. И снова быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Еще так же, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Собираем лоб колени. Выдох. Разводим руки, ноги в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, еще выдох, вдох, выдох, вдох. На выдох собираемся и округленной спиной раскатываемся назад. Выдох, сели, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошо, остаемся, ноги под прямым углом, руки в стороны, на выдох. Выравниваем одну ногу, вторую еще одну, вторую. Снова одну, вторую. Хорошо. Выравнивая две ноги, опускаем корпус. Вниз. Подъем вверх. Вниз. Подъем вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Руки перед собой. Выравниваем ноги. Сидим раз. Сидим, два, три. Четыре. Еще удерживаем. Четыре. Три, два, один. Руки за головой, ноги направлены в потолок. Опускаем ноги, не отрывая поясницу. Затем поднимаем верхнюю часть корпуса. Чередуем. Восемь, семь, шесть, пять еще четыре три 2 один оставляем верхнюю часть корпуса поясницу прижали ноги опускаем в диагональ и удерживаем раз держим 2 три 4 еще 5 держим шесть, семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ноги в потолок. Руки в стороны. Не отрывая плечи. Опускаем ноги. В одну сторону под прямым углом от себя. Подъем вверх. В другую сторону. Подъем вверх. Снова вниз. Вдох. Вверх, выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следим за плечами, не отрываем от коврика. Противоположное плечо. Обязательно удерживаем прижатым. Выдох. Еще вдох. Выдох. И последний раз. Вдох вот так хорошо и еще один подход руки за головой и снова чередуем опускаем ноги поднимаем руки снова ноги руки еще ноги руки ноги руки еще четыре, три. Два. Один. Хорошо. Оставили корпус сверху, поясница прижата. Опускаем ноги в диагональ и удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще держим. Пять. Дышим. Шесть. Семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два, один. Ноги опускаем на ширине плеч, руки вдоль корпуса. Полностью расслабились. Делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку, живот втягиваем в себя. На выдох, закрыв глаза, прижимаем весь позвоночник к коврику и медленно, как будто бы просвечивая себя на рентгеновском снимке, начинаем отрывать сначала только копчиковый отдел позвонок за позвонком. Плавно поднимаем грудной, образовали мост, оставили таз сверху. Снова в этом положении делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку. На выдох, закрыв глаза, приподнимая плечи, округляя спину, укладываем позвонок за позвонком, поясницу и только потом последними. Опускаем ягодицы, расслабились, снова делаем глубокий-глубокий вдох, набираем полную грудную клетку. На выдох, закрыв глаза, прижимаем поясницу и медленно отрываем ягодицы, поясницу, позвонок за позвонком повыше, образовали мост, оставили таз сверху снова в этом положении делая глубокий-глубокий вдох на выдох приподнимая плечи округляя спину от лопаток как будто бы вдавливаем каждый позвонок за позвонком в коврик в поясницу и последними опускаем ягодицы расслабились и еще раз делаем глубокий-глубокий вдох набираем полную грудную клетку на выдох закрыв глаза Прижимаем весь позвоночник к коврику Особенно прижимаем поясницу И медленно отрываем ягодицы Поясницу Позвонок за позвонком Образовали мост, оставили таз сверху. Ноги собираем чуть ближе друг к другу. Поднимаем правую ногу. Выравниваем, не опуская таз. Вытягивая ногу из тазобедренного сустава, опускаем ее параллельно полу. Тянемся далеко-далеко вперед. Затем пяткой в потолок. Снова тянемся далеко вперед. И пяткой в потолок. Еще потянулись. Выдох. Пятка в потолок. Вдох. И снова вытягивая ногу из тазобедренного сустава, выдох и пяткой вдох. Натянули носок, опускаем прямую спину и таз на пол, вдох и выталкиваем как можно выше, выдох. Снова вдох и выталкиваем, выдох, еще вдох. Старайтесь ногой тянуться до потолка и снова вдох и вверх, выдох, согнули ногу, поставили на пол, поднимаем левую, выравниваем, вытягивая ногу из сустава, тянемся далеко-далеко вперед, и пяткой в потолок, снова вперед, и выдох, и пяткой в потолок, вдох, снова потянулись, выдох, пяткой вдох, и еще выдох, пяткой вдох натянули носок опускаем таз на пол вдох и выталкиваем как можно выше выдох снова вдох и ногой до потолка выдох снова вдох вверх выдох снова вдох Вверх, выдох. Оставили таз сверху, ногу согнули, поставили на пол. Ноги на ширине плеч, так как вам удобно. Снова делаем глубокий, глубокий вдох, набираем полную грудную клетку и на выдох, приподнимая плечи, округляя спину, как бусинку за бусинкой, укладываем позвонок за позвонком и полностью. Расслабились. Хорошо. Собираем ноги вместе. Выравниваем. Руки через стороны вверх. Делаем глубокий-глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Живот втянули. Прижали поясницу и вытянулись как можно больше головой руками в одну сторону, копчиком ногами в другую. На выдох. Расслабились. Снова делаем глубокий-глубокий вдох. Живот втянули, прижали поясницу, потянулись как можно больше в разные стороны. На выдох. Расслабились. И снова делаем глубокий вдох. Живот втягиваем в себя. Поясницу стараемся прижаться к коврику. Тянемся головой и руками в одну сторону. Именно позвоночником вытягиваем, а копчиком и ногами в другую. На выдох расслабились хорошо делая глубокий вдох снова живот в себя прижали поясницу вытянули позвоночник и на выдох медленно поднимаем руки голову плечи Лопатки через вверх потянулись руками вперед, центром спины назад. Представьте, что руки кто-то удерживает, а вы хотите вырваться и медленно округленной спиной. Начинаем опускаться вниз, укладываем позвонок за позвонком, полностью расслабились. Снова делаем глубокий вдох, вытягиваемся в разные стороны. На выдох поднимаем руки, уголку, плечи лопатки через верх потянулись руками вперед центром спины назад и снова медленно округленной спиной опускаемся вниз укладываем позвонок за позвонком полностью расслабились и еще раз делаем глубокий глубокий вдох живот тянули прижали поясницу вытянулись и на выдох поднимаем руки голову плечи лопатки и через верх потянулись руками вперед центром спины назад собираем стопы вместе колени в стороны подворачиваем копчик под себя на выдох прокатывая округленной спиной касаемся пол за головою на вдох ноги на весу спина круглая как мячик позвонки выпячиваем назад и по каждому позвонку прокатываемся хорошо удерживая ноги на весу разводим стопы в стороны затем собираем вместе еще в стороны собрали вместе и еще в стороны собрали вместе за последним разом оставляем ноги округленной спиной назад пол не касаясь. главное сесть выровнять спину удержать равновесие округленное выдох Сели, выровнялись вдох и еще округленное выдох сели спина прямая собрали стопы колени, выровняли руки, выровняли ноги, сидим раз, сидим два, три, четыре, по возможности поднимаем руки, четыре, три, два, один, хорошо, на этом наше занятие закончено, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.